Здравствуй дорогой друг, с тобой Розе, хочу продемонстрировать те видео важность выбора скилла, если ты подходишь шестьдесят 68 уровню или ты где-то достал фио скилл, или тебе могут дать фио это метеор или хаос. Я тебе помогу выбрать. В данное видео вы видите два мага. То есть меня 74 уровня и моего оппонента 73 уровня. Тоже маг. Только получается, у меня метеор, а у моего оппонента хаос. Первый бой, не сотрите. Это, это был такой разминочный бой. Там прикалывались. Мой оппонент на фил карте с фиологатом. У него есть Буря третья, но у него есть Хаос. И он 73 уровень, а я 74. Хоть у меня меньше статы, вы можете видеть его и мои статы на экране. Просто перед этой дуэлью я видел, как мой оппонент меня передамажил на И я понимал, что я упаду мордой в грязь, как бы. Но мое стримерское нутро мне сказало, «Нет, тебе нужен контент, тебе нужно это, тебе это нужно». Я решил потестить и, конечно, меня положили мордой в пол. То бишь, хаос. Что такое хаос? Это такой скилл, бьет тьмой, наносит урон и еще на некоторое время накладывает на тебя дебаф, который жрет твое хп и не дает тебе телепортироваться. Ну вообще, это ужасный скилл в пвп. А вот метеор, это скилл, который помогает тебе фармить и получать больше профита на спотах. То бишь, когда вы подходите к 68 уровню, вы насобирали 15 миллионов хонора, вы должны понимать, что хаос вам поможет в пвп с оппонентом немножко ну, выше вас, но без хаоса. Но если у вас будет метеор, то вы просто улетите. Потому что вы ничего не сможете сделать оппоненту с хаосом, с одинаковыми статами. То ваш выбор очевиден, какой вам выбрать, это видео вам показало.